Приветствую друзья, на канале School Journal пришла 16 посылка от издательства EagleMoss, а это значит, что сегодня мы рассмотрим журналы номер 58, 59, 60 и 61, и конечно же соберем детали, которые идут в комплекте. Ссылку на все серии по данной строке вы сможете найти в правом верхнем углу, а ссылку на подписку вы сможете найти в описании под этим видео, мы не будем задерживаться и перейдем к рассмотрению первого Журнала. Журнал номер 58. И статьи расположившиеся в нем. Почувствую себя пилотом. Снижение. Вертолет для разведки. Hughes OH 6 а Этап номер 58. Конструкция правой части хвостовой балки. На этом сборка выпуска завершена. Переходим к следующему журналу. Журнал номер 59. И статьи, расположившиеся в нем. Ми-24 в десантных операциях. Опыт Афганистана. Легкий боевой вертолет МД-500. Этап номер 59. Задняя левая верхняя панель фюзеляжа.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 Вот так выглядит панель после сборки установки на свое место, но мы тем временем переходим к следующему журналу. Журнал номер 60. В нем расположились следующие статьи. С подвижной пушкой. Вертолет Ми-24 ВП. Вертолеты в Индокитае. Первые шаги. Этап номер 60. Левая боковая панель. Этап совсем короткий, ну и в принципе как все сегодняшнее видео. Панели установлены на место и мы приходим к заключительному журналу на сегодня. Журнал номер 61 и статьи расположившиеся в нем. Пушка ГШ-23, маленькие птички для спецназа, вертолеты МХ-6 и АХ-6. AH Этап номер 61, задняя, правая, верхняя панель фюзеляжа. Сборка номера завершена, сегодня мы по итогам установили три панели, а также собрали элемент хвостовой балки. На этом я сегодняшнюю серию буду заканчивать. Как всегда, дополнительные фотографии вы можете найти в блоге по ссылке в правом верхнем углу, а также ссылку вы сможете найти на него в описании под этим видео. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч, пока!